Мне уже не 20 лет, а 40. И понимаю, что много сделано ошибок в жизни. И мало было разума в начале, uh -huh. когда многих ошибок можно было бы избежать. Сейчас у меня уже двое детей ходят в школу. Живем вместе с моими родителями. Я работаю в узкопрофессиональной сфере, что значит выбор мест и оплата труда невелик. Понимают, что то, что сейчас есть, что сделано или скорее не сделано мною же самой, но как начать выбираться из этого замкнутого круга, когда куда ни кинь, все невозможно, всегда есть объективные причины, угу. что это не получится. С чего начать разматывать этот клубок, за какую ниточку тянуть, угу. как пустить магию в свою жизнь и изменить реальность? Угу. Ну что ж, вопрос в общем-то закономерный. Все, кто приходит к порогу магического дома, они приходят именно в этом состоянии. в общем-то да? Просто каждый приходит в свое время, кто-то приходит в 16 лет, кто-то в 40 лет, кто-то в 60 лет. Надо изначально сразу договориться с самим собой, что то, что вы пришли именно сейчас, а не раньше, не позже, в этом нет вашей вины, но в этом нет и чужой вины. Давайте условно договоритесь, магией, что это был такой алгоритм, что вы должны были прийти именно сейчас, а до этого времени вы должны были сделать то, что вы делали, вот до сегодняшнего дня буквально. Да? Вы должны были растить своих детей, вы должны были работать в своей специальности, вы должны были там, заботиться о стариках родителей. Почему вы узнаете позже, наверняка такая причина есть. Но вот сейчас... В вашем сознании появилась мысль, которая приоткрыла вам дверь к тому, что миропонимание человека называется свобода. Раньше она была закрыта, потому что не было такой возможности ее открыть, а вот сейчас она появилась. Это говорит о том, что вы что-то сделали в этой жизни, что делать уже больше не надо, скорее всего, а, а значит, появилась Время, появилось пространство для того, чтобы делать чего-то другое. Намерение развивать себя в магии возникает только с позволения магии. Намерение. Оно не возникнет у вас, если магия не захочет. Вот пока впитайте в себя это понимание. Потому что если это намерение появилось, значит вы имеете на это право. Когда вы это примете, что-то спадет у вас с плечей, с сознания, с глаз, как какого с тела. Они дадут вот это вот опадение лишнего, оно даст силы учиться. Вы дойдете до определенного рубежа, там откроется еще одна дверь, но просто до этого рубежа надо дойти. Первые три, как правило, самые тяжелые. Сначала не хватает сил, потом не хватает времени, потом надо пройти через серию провокаций окружающего мира, в общем, все это противно и неприятно. И поскольку все равно жить-то надо не в монастыре, не в замкнутой реальности, не в скиту, не в уединении, а продолжать жить со своими детьми, со своими близкими, со своими любимыми, которые совершенно не обязаны составлять вам компанию на этом пути и желательно так вести свою жизнь, чтобы они до определенного момента, желательно и как можно дольше, ничего не заметили, пока та же дверь не откроется и перед ними. Открывать ее перед ними лично сами вы и права не имеете, потому что это право только магии, а вы не магия. Когда нужно будет, они все увидят и поймут сами, а не нужно, значит не нужно, значит им еще работать и работать. В любом случае вас это не должно останавливать, но вас это и не должно заставлять делать людей поступки, которые им пока не свойственны. Увидьте эту грань, постарайтесь научиться балансировать между миром людей и миром магии. Если у вас это получится, то вы будете желанным гостем в магическом мире. Потому что самое ужасное для всего, что мы делаем, и для этого мира вообще, это необратимые процессы, процессы, которые уже нельзя отыграть назад. Стройте свое взаимоотношение с этим миром так, чтобы он стал необратимым. Магия учит нас договариваться друг с другом, но это не купеческий договор, это другое. Купеческий договор это попытка удовлетворить интерес свой, Желательно таким образом, чтобы вторая сторона думала, что она тоже удовлетворяет свой интерес. Ну, честное купечество, это действительно реально удовлетворять интересы и тех и других сторон, хотя купец будет не купец, если не будет, значит, он в чем-нибудь да, обманут. такая вот мелочь. Договор магический это иное, это умение понимать других как себя, и взаимодействовать только с теми, кто отвечает тебе тем же самым, кто готов стать единым целым, без потери индивидуального. Наверное, вот это главная цель магии. Возможно. А возможно, через некоторое время перед нами откроется больше Больше распакованное техническое задание, которое нам также предстоит делать в этой жизни, в следующей жизни, в этой реальности и в любых других тоже. Ну что ж, коллеги, давайте тогда на этом и закончим. Я благодарна вам за вопросы, они были на удивление очень интересны. Буду рада, если мы с вами будем продолжать в таком же режиме. Следующая наша встреча будет через месяц. Согласно расписанию смотрите, это будет уже в новом году, по-моему, в начале января. До встреч новых, приятных в новом году. Поздравляю вас с грядущим Йолем. Напоминаю вам, что в школе в это время будет традиционное новогоднее колдовство, которое обещает быть крайне волшебным, невероятно интересным и очень-очень сильным. Я вас приглашаю на него. Я и мои коллеги. Увидимся уже в новом году с новыми идеями, с новыми вопросами, с новыми задачами, которые мы, верьте, вместе обязательно решим.